Всем привет! И сегодня в этом видео мы поговорим с вами о классной фишке для ваших айфонов, про которую почему-то никто не рассказывает, и что самое интересное, практически никто ей не пользуется. Это в своем роде скрытый лайфхак, который связан напрямую со скриншотами на вашем устройстве. Как делать скриншот, мне кажется, знает абсолютно каждый, что на iPhone 10R, что на 10, что на одиннадцатых версиях смартфонов и так далее, да и даже на простых смартфонах, у которых есть кнопка Home и так далее. В этом ролике мы поговорим с вами о скриншотах, а именно об одной скрытой фишке, которая максимально упростит ваше взаимодействие с этим типом фотоснимков на вашем мобильном устройстве. Будет интересно, обещаю. Устраивайтесь поудобнее и досматривайте это видео до самого конца. Погнали! Думаю, как делать скриншот вы и так прекрасно знаете. Почему? Да просто потому, что у меня самые умные зрители. Ставь лайк, если согласен с этим. Однако, почему-то многие до сих пор не пользуются функцией, которая позволяет мгновенно поделиться вот-вот сделанным скриншотом прямо с рабочего стола. Давайте по старинке. Показываю вам фишку, если она оказывается действительно годной, вы начинаете ее использовать, то вы ставите лайк этому ролику и подписывайтесь на канал. Ну а если нет, то дизлайк, конечно, конечно. Переходим на наш рабочий стол или в любое другое приложение делаем скриншот с нужной нам информацией в моем случае это принт-скрин с рабочего стола и предположим я хочу поделиться им во вконтакте сразу же отправив картинку сообщением для этого не нужно заходить в к или любой другой мессенджер в WhatsApp, например чтобы отправить скриншот достаточно удержать пикчу в нижнем левом углу и дождаться меню в котором мы сможем выбрать куда же мы отправим нашу картинку по моему это максимально удобно и менее затратно по времени нежели чем открывать социальные сети эти мессенджеры и отправлять фотографию. Думаю лайфхак не стыдный и весьма полезный, которым стоит поделиться с вашими друзьями. Такие дела.